Всем доброго дня! Мы находимся на базе завода Пластблок, который производит строительные материалы из полистиролбетона для строительства домов, бань, коттеджей и так далее. И вот на примере вот этого небольшого домика 25 с 25 мы хотим рассказать, как своими руками построить свой собственный дом. Ну, завод Пластблок изготавливает полистиролбетон в различных вариантах, скажем, да, стенового материала. На данный момент здесь применяется стандартный блок, это 588, 380 на 188. Когда мы делаем строительство, скажем, из мега-плаз-блока, то первый ряд на доме мы выкладываем обычно с большего блока. Там идет у нас 588, 380 на 300. То есть, получается, высота здесь не 188 будет, а 300. Так вот, следующий ряд мегаблока идет на 600. 300 плюс 600 у нас получается 900. Это как раз формируется у нас подоконник. Но потом, когда мы вот следующий ряд будем делать из мегапластблока, вы это увидите. То есть мы как раз эти моменты все покажем. То есть все очень удобно. Из полистирол бетона можно строить так же, как из лего. То есть все буквально собирается. И все они стандартные, как по толщине, так и по высоте скажем, вот есть на 188 высотой, да, есть на 300 высотой. Ну и по толщине есть и на 300, и на 380. Но для того, чтобы, скажем, строить из полистиролбетона без дополнительного утепления, то понятно, что мы толщину стены делаем 380, так как должно быть. И вот здесь, вот на этом выставочном доме мы это показываем. Полистиролбетон уникален тем, что из полистиролбетона можно полностью сделать весь дом. И мы вот покажем это, как делается. Это стены, это полы будут из полистиролбетона. Далее... Перемычки над окнами, над дверями тоже будут из полистиролбетона, И плиты перекрытия, потолок. И все, в общем-то, дом будет готов. Можно с уверенностью сказать, что это мономатериал. То есть, это тот материал, который не подлежит, скажем, многослойным решениям. Только применив полистирол-бетон, можно построить абсолютно весь дом. Какие размеры дома надо делать? Да? Размеры дома надо делать не из расчета... Вот, Размера самого материала, да, а именно из того расчета, что вы хотите иметь. То есть, вот у нас, например, здесь 2,5, грубо говоря, метров, да, И вот там, видите, чуть-чуть не хватает, как бы. Но ничего в этом такого страшного нету. Блок пилится, режется, спокойно его отпилим и вставим. Будут же все равно в любом случае проемы окон двери, поэтому все равно придется резать. Никуда от этого не деться и ничего в этом такого страшного нет. Все на объекте прям сразу пилится. Полистирол бетон замечательно пилится и в общем-то все это сложится.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 этап строительства дома из мега-пластблока закончен. Мы э, уложили, скажем, первый ряд маленьким блоком. Не мега блоком, а именно маленьким. Фундаменты не всегда бывают ровные. Где-то ниже угол, где-то выше. И поэтому большим мега блоком первый ряд не выложить. Потому как раствор будет из-под э, мега-пластблока выходить. Выходить потому как он тяжелый. А эти мелкие блоки, они легкие. И поэтому мы спокойно можем выставить этот первый ряд в ноль, а уже потом дальше продолжить строительство из мегапластблока. То есть, что будет происходить? Вот мы первый ряд сделали, его нужно обязательно положить, ну вот здесь вот в этом случае у нас плита, обязательно ее нужно, этот первый ряд, положить на гидроизоляцию, далее, значит, пойдут мегапластблоки. Будет 4 ряда из мегапластблока, далее, значит, будем выпиливать в последнем ряде, скажем, там, где у нас проемы, Четверть, положить туда перемычку, и у нас как бы перекроется окно, дверь, а далее пойдет уже армопояс. И сверху армопояса мы положим уже плиты перекрытия, и дом будет готов, то есть все очень просто и быстро.